Здравствуйте, меня зовут Павел Обратился в компанию Завгар Очень быстро подобрали Нужный автомобиль Очень доволен покупкой Хочу пожелать удачных продаж Вашей организации И постоянных успехов Спасибо большое